Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ирина. Вы знаете, что самое важное в сетевом бизнесе? Это принцип дублицирования. Это когда из одного человека становится два человека, из двух человек четыре, из четыре восемь, из двух тысяч четыре тысячи и так далее. Вот именно это самое важное. Самое главное еще то, чтобы был правильный процесс дублицирования. То есть, если вы... Стрепетом относитесь к своим новым партнерам, если вы их всему обучаете, то же самое будут делать и они. А если же вы просто зарегистрировали человека и забыли о нем, ничему не обучаете, то же самое будет дублицировать и этот ваш человек. Есть такое растение водяной гиацинт, так вот оно за месяц может покрыть полностью всю гладь озера. А начинается все точно так же, это одно маленькое растение с размером в ладонь, и оно постепенно удваивается, то есть из одного становится два и так далее. И что самое интересное, на 29 день покрыта только половина поверхности озера, только половина, а половина еще вода, и вот за один день эта половина превращается в целое озеро. Я желаю вам, чтобы ваша команда также стремительно росла, как водяной гиацинт.